Всем привет, дорогие друзья, подписчики, ну и, конечно, зрители. Меня зовут Тайна НЛО. Нет, сегодня для вас очень интересная история, которую вы должны прекрасно понимать, что происходит. Но это больше не история, как, наверное, реальность. Мы каждый раз с вами считаем, сколько объектов НЛО посетило нашу планету, а именно, почему и почему они помогают иногда людям. Все очень запутано, и вы никогда не поймете правду. Но суть в том, что реальность того, что происходит по всему миру, дорогие друзья, оно начинает появляться прямо сейчас. необычный НЛО, которые появляются на Земле, это контакт НЛО с людьми, которые заключили необычный договор. Я хочу кое-что вам сказать, а вы после этого... Да смотрите, не переключайте. Уже давным-давно люди считают богов на своих интересных моментах. Нет-нет, послушайте. В Греции, в Египте, в Таиланде, в Китае, в Индии и даже в России люди верят в богов. А еще интересно то, что раньше, в древние века, люди давали жертвоприношения богам. То, что осталось в пирамидах, это необычный рисунок, который люди поклонялись богам. Что и в Греции, что и в Китае, что и везде одно и то же. Но никто не знает, что это все-таки не были боги. Есть очень интересная тайна, которую вы должны прекрасно понимать. Инопланетяне прилетели на нашу планету под видом множество странных людей, поэтому люди принимали первый взгляд, то что они не могли просто так летать по небу. И они им дали очень интересное название Боги и они приняли и они начали руководить этими людьми, но через несколько времени люди стали осознавать, что это не Боги а просто инопланетные существа. Случилось так, что они начали их истреблять, и это в истории нет. После того они улетели, но они пообещали вернуться. Через несколько сотен лет они вернулись, но уже не как боги, а как инопланетные существа. Они начали руководить людьми, которые их считают рабами. У каждого инопланетного существа есть люди, которые подчиняются их делами. И никто не мог поверить своими глазами, что мы с вами наблюдаем такую необычную картину. Но это было только начало о том, что стало происходить дальше. Люди стали а давать множество ископаемых ресурсов инопланетным существам Взамен они им будут давать технологию покровительства и защищать нашу планету Вы заметите, что за все время на нашу планету не упал ни один огромный астероид И это все вина не людей, не пришельцев, а нас, других, которые раньше здесь не Жили. Это очень странно звучит, но на нашу планету уже летели 20 объектов Фенолон. Их земля притягивала. Но на земле были и другие люди, которые никогда не поклонялись этим богам. Поэтому они их уничтожили и в то время они думали перерастут в ту страшную историю, которая случилась несколько сотен лет назад. Но случилось так, что это все-таки был первоначальный шаг, множество людей померло, история была забыта или уничтожена специально. Появились множество церквей, появились паствы и случилось необычное, то, что вы должны прекрасно понимать. Они вернулись и сделали из нашей планеты, можно сказать, ресурс. Поэтому люди часто их видят в Америке, в России, в Китае и в других уголках мира. А иногда они им помогают, они заключили договор даже с военными. Но никто не мог поверить, что они могут быть на земле. Но происходит то, что и должно было произойти. Страшная история надвигается вновь. Люди начинают выходить из-под контроля, и они начинают бунтовать. Мы все это заметили, когда они начали появляться на земле. А иногда даже было сделано необычное заявление в 2018 году, когда они в Зоне 51 держали живого еще инопланетного существа. Это с другой расы, доброе. Они его поймали и начали пытать. Что было дальше, никто не может дать ответа. Но исход один, опасный. Что будет дальше, дорогие друзья, решать только вам. Это субъективное мое мнение, что происходит военное Конфликтная операция может измениться против космических пришельцев.